Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для рыб на вторую половину октября 2021 года. Под колодой. под колодой у нас карта Луны. Ну что ж, во-первых, это ваша карта. Это карта всех знаков элемента воды, раков, рыбов, рыб, скорпионов. Это карта тайн, таинственности, подсознания, это предчувствие, какие-то секреты, может быть. Вот под этой картой, вот под картой секреты тайн, может быть, будет происходить вот этот вот последние две недели октября для вас, мои дорогие. Тема, тема двух последних недель октября для вас пятерка посохов. Предпоследняя неделя Король кубков. Десятка посохов. Королева мечей и карта императора. Последняя неделя. И у нас пятерка мечей. Карта колесницы. Двойка посохов и тройка посохов. Ну что ж, пятерка посохов – это карта конфликтов, но таких, знаете, мелких, мелкие конфликты какие-то. Но э, карта еще и соревнований. Кто-то, может быть, будет участвовать в спортивных соревнованиях, конкурсах каких-то, может быть, будете в чем-то таком участвовать. Или для тех, кто ищет работу, вам придется, например, ходить на интервью, и там вам надо будет как бы показать себя, доказать себя, вот это вот может быть. Ну, чтобы это не было, постарайтесь избегать вот таких вот мелких конфликтов, если вы в паре, может быть, между вами вот какие-то вспыхивают постоянно ссоры мелкие. Лучше, конечно, общаться, чем кричать друг на друга. Это ничего не добьетесь таким образом. Итак, первые ваши две карты – Король Кубков и Десятка Посохов. Король Кубков для мужчин – это, может быть, вы – Король кубов это мужчина элемента воды, рыбы, раки, скорпионы, либо любой влюбленный мужчина. Для женщин, может быть, это вот либо мужчина тоже, как я сказала, элемента воды, либо любой влюбленный в вас мужчина, который вот хочет протянуть вам вот эту чашу, чашу любви, чаша заботы. Он хочет о вас заботиться, окружить вас своей любовью, своей заботой это все, все в этой чаше все позитивно но ну, если любовь не ваша тема это просто вот э, мужчина элемента воды или э, мужчина который обладает качествами людей элемента воды то есть мягкие э, любвеобильные любят пофлиртовать либо это мужчина у которого проблемы с алкоголем любой любого знака зодиака. И вот это, может быть, связано вот с этой, с, с картой соседкой, с картой десяткой посохов, это тяжесть на душе, может быть, вы переживаете постоянно за вот этого человека, то, что у него проблемы с алкоголем, и у вас эта тяжесть постоянная. Может быть, какие-то конфликты постоянные из-за этого могут происходить. Но еще есть, конечно, не все же только с алкоголем. Может быть, у вас какие-то, если вы мужчина, вот рядом с вами такой, это может быть знакомый, друг, близкий кто-то. Что-то, если это работа, например, то взвалили все на вас. И вы вот как бы, может быть, вам надо высказаться, а не ругаться, что вы тащите на себе весь груз. Если вы женщина, может быть, этот мужчина рядом с вами, а вы как вот лошадь тащите все на себе, а мужчина вон сидит себе и попивает, не знаю, что он там пьет из этой чаши. Вы тащите и работу, и дом, и дети, может быть. Вот это может быть и основанием вот этих всех конфликтов. Королева мечей у нас, следующие две карты, карты императора. Две, обе карты такие, значит, очень значительные. Почему значительные? Вот, в первую очередь, карта императора. Если у вас тут какой-то конфликт, может быть, связанный вот с этим вот, с тяжестью, с тем, что вы на вас все взвалили, или у вас тяжесть на душе, переживаете, то, может быть, вы как бы обращаетесь к кому-то за помощью или хотите посоветоваться с кем-то, потому что карта императора, старший аркан, в первую очередь представляет знак Зодиака Овнов, а еще говорит о контроле, то есть человек с властью, силой. Это может быть кто-то из ваших взрослых, пожилых даже родственников, либо это человек со статусом, с властью, это может быть человек, который работает, занимается политикой, или глава чего-то он, и или у него есть связи, знакомства какие-то, или человек просто мудрый может быть, заботливый, человек может вам дать правильный совет, помочь вам разобраться в вашей ситуации. Карта королевы мечей, она тоже женщина, женщина с холодным рассудком, то есть тут не ее действия не основаны на эмоциях, вот тут все на эмоциях. А вот тут все наоборот, холодный расчет, холодный ум. Тут эмоции запрятаны очень глубоко. Это может быть женщина элемента воздуха, весы, близнецы, водолей, либо женщина определенной профессии. Адвокат, например, специалист какой-то, психолог, может быть. Хотя психолог должен проникнуться к клиенту. Тут как-то больше всего вот по, по уму. Может быть, женщина хирург или дантист что-то вот в, такой, в таком плане ну тут у нас все вот дела дела дела Ох, тяжело как-то идет ваш расклад ну следующая неделя полегче пятерка мечей и карта колесницы тут уже больше больше позитива кто-то из рыб чего-то добивался причем добивался знаете как вот как пройдусь по трупам Любой ценой я хочу вот этого добиться. Обижу ли я кого-то с вот, этой вот этим, или кто-то на меня обидится, или что-то не так? Мне все равно. Я, я хочу вот, вот это получить, и все. Может быть, вы какую-то должность добиваетесь, и другие коллеги тоже хотят эту должность, и вам наплевать на все, на всех. Вы хотите того, чего вы хотите. Или вы вот свое мнение отстаиваете, свое решение какое-то. Но получите. Единственное, что вот у этой карты... Люди, даже да, волки вон уходят. То есть люди от вас могут отвернуться. Вы, да, вы получите то, что вы хотели, потому что карта победы. Но в процессе могут быть какие-то обиды, могут быть какие-то неприятные разговоры. Люди могут от вас отвернуться. Ну, получите то, что вы хотите. Карта колесницы – это карта победы. Старший аркан представляет знак зодиака раков. Кто-то из раков для вас значителен. Либо вот это вот почему я упомянула должность, потому что карта колесницы, это говорит о повышении, повышении должности, повышении вашего статуса. Если у вас свой бизнес, бизнес будет какого-то следующего уровня вы достигнете. Карташ о чем еще может говорить? Говорить о транспортных средствах может говорить. Успешная продажа или покупка автомобиля, или вы работаете, ваша работа или бизнес связан с перевозками, с автомобильными поездками, с транспортом, что-то вот в этой среде. Ну а э, хотя есть еще очень позитивное значение этой карты по отношению к э, отношениям, но тут, видя вот эти ссоры, и тут пятерка, и тут. Я не знаю даже, как привязать ее, потому что часто эта карта говорит, э, что двое в одной упряжке, то есть вы хотите одного и того же. Но я вижу вот эти вот э, и пятерку посохов, и пятерку мечей. У меня даже язык не поворачивается как-то сказать, что вы в одной упряжке, если вы постоянно конфликтуете. Поэтому я эту интерпретацию оставлю на следующий раз. Скорее всего, это все касается работы, карьеры, бизнеса, дел каких-то, может быть, но не отношений. Двойка посохов и тройка посохов, то тут, кстати, все замечательное тоже. Я же сказала, что последняя неделя будет неплохой у вас. Двойка посохов, карта открытых дверей. Хочешь так, хочешь эдак, хочешь таким путем, хочешь другим то есть, тут все для вас открывается возможности, когда же какие-то возможности выбора, может быть, какого-то. Тут даже не стоит бояться выбирать, потому что посохи одинаковые, то есть не, не ошиблюетесь, чтобы каким бы путем вы не пошли, все у вас как бы очень хорошо получится. И тут же рядом карта «Тройка посохов», которая говорит о дальнейшем расширении, то есть развитии чего-то, развитии ситуации очень успешно, развитии бизнеса успешно, получение прибыли, может быть, повышение в должности тоже может быть. Ну и про отношения эта карта говорит о переводе отношений на следующий уровень. То есть, может быть, вот вы и ругаетесь о чем-то с вашим партнером или партнершей. Может быть, решите все-таки, примите решение о переводе ваших отношений на следующий уровень. Если вы встречаетесь, значит, вы уже вот серьезная пара. Может быть, решите съехаться, может быть, подать заявление в ЗАГС там или еще что-то. Для кого-то, если вы пара, может быть, у вас было двое, станет трое, вот это тоже расширение, суть этой карты – это расширение, и вас расширится, и получится семья у вас, детки могут появиться. Итак, Итак что добавят карты Ленорман к этому раскладу? какая красота карта сердца, любовь Ох, исполнение желания ох, ох, ох, какие карты я вам напоследок вытащила и э, карта 22 дво... это очень созвучно легла прямо на двойку посохов и тут у нас карта двух открытых дверей любовь морковь замечательно для тех кто если любовь не ваша тема, хорошее содружество, может быть, дружеское, друг, друг или подруга у вас появится, такое, знаете, воссоединение двух сердец. Может быть, даже у вас хорошие отношения с вашей дочерью, например, или с сыном, там, если у вас нет мужчины или нет женщины, то есть что-то такое воссоединение двух сердец, тут вот любить можно не только мужчину или женщину, то есть своего партнера или партнерша. Любить можно своих детей, своих близких кого-то, исполнение желания, звезда. Мечтаний ваших каких-то. Тут тоже под звездой родиться как будто бы. Звездить, быть в центре внимания, привлечь к себе внимание. Тоже, может быть, если вы были одиноки, то вы могли привлечь к себе внимание вашего будущего супруга или супруги. Двери открыты. Опять, каким хочешь. Хочешь туда, пожалуйста, вот дверь открыта, солнце светит из этой двери. Хочешь сюда тоже, пожалуйста, ясное небо, тоже двери открыты для вас. Все двери для вас в этот период будут открыты, мои дорогие рыбки. Оракул мудрости. Ну что ж, э, ваше племя, то есть э, окружать надо себя со, со, со людьми, которые вас понимают, mm -hmm. люди, которые из того же племени, как и вы. То есть вы найдете общий язык. Это может быть, если вы, например э, студент с такими же студентами вы себя окружаете друзья если вы у вас какие-то вы единомышленники вот слово которое я забыла единомышленниками то есть чтобы люди вас понимали чтобы вы чувствовали себя комфортно в этой среде вот про это эта карта карта своего племени чувствовать себя вот когда вы в окружении этих людей вы чувствуете себя вот именно в своей среде Оракул эзотерический. Судьба. Вот судьба ваша. Звезда. Открытые двери. Сердце. Карта племени. Окружать себя единомышленниками. Ну, замечательно. Замечательная концовка, конечно, очень и очень хороша. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на этот период. Если вы первый раз со мной, то, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.